Привет, друзья! Ну что, шокирующая тема? Если честно, то, что обнародовал сегодня Анатолий Шарий у себя на канале, что с Зеленским видеоролик, вот ссылка здесь, я ставлю его, кликните, посмотрите, если вы не смотрели. Также... Хочу напомнить, что год назад на пресс-конференции, которая давалась вместе с Гончурюком, Нифедовым, Богданом, все политические трупы, да, все уже в небытие. Но все же там минутный ролик. Давайте мы его вместе посмотрим, и сейчас я к вам вернусь найбільша, ну, больше никто не включает и понимает, как выглядит бизнес-модель человека, яка едет. И это пустой транспорт. Когда ты едешь, как специализация, воля. я впечатлен, что навести статутний порядок. В этом году прибыть в можно на протяжении максимум 2-3 месяца. Это тоже операция за помощью современных технических средств. И так просто. Видите? Не всем все интересно. Да, коллеги, у вас кто выступал? Знаете, я до работы на державной я 10 лет был в инвестиционном банке. Я там 15 лет бла бла-бла. Все рассказывают, на самом деле все такие сами, мы с не с ним так сами там, напрягают какие-то политические советы. Каждый да. год такая нарада, каждый год рассказывают, и я убежден, они так же сварят, они так же там, глачи как-то тулит до І И все будет как раньше, не будет как раньше. Спасибо. Видите, как ведет себя президент? Он ведет себя очень странно, ведет себя неадекватно, ведет себя как-то, ну, мягко говоря, очень необычно. Такое о Петре и Алексеевиче говорили, что он устал. Боря тоже, Ельцин, был уставший и в самолетах был уставший, и стрессы, и все, его прикрывали с утра до вечера, все мы знаем, что... Ельцин был алкоголиком, и это от нас уже никто не скрывает, и уже как данность. Ну, Ельцина с нами уже нету, это время прошлое, но Владимир Зеленский-то с нами. То, что я увидел в Кропивницком, ну, мягко сказать, вызывает удивление, вызывает ну вот здесь вот смотрите его связанную речь то есть во первых говорит как, так то есть смотрим я шутенько да? давай да доброго дня шановне коллеги коротенько про результаты проекта великого на кировоградщине Починаємо а дорог державного значения основные проекты на цей рік в кировоградской области это трасса n23 мы ее полностью строим, она уже ремонтуется по всей территории, которая проходит по Кировоградской области. Вы уже моё место хотите занять, да? Не, я просто... <свистит> <свистит> я только вернусь. <свистит> я же так сбоку. Не <свистит> так, трасса Н-23 полностью ремонтуется, <свистит> <свистит> <свистит> работают по территории Кировоградской области три подрядные организации, четвертая... Это Кировоград-Кривый Да, на территории Кировоград-Кривый да. Риг, четыре, ну полностью она в себя будет ремонтирована. Проезд мы уже в Кинці вересня завершимо всі асфальт, асфальтні роботи. Залишається розмітка, залишається там відбійні, кинові. І, до речі, саме на цій дорозі буде нова наша навігація, така європейська, сучасна, та яку мы презентовали нещодавно. Это будет одна из первых дорог, которая будет полностью его использоваться. Важлива дорога, якую. Которую... Речь его не связана. Я повторяюсь, она картава, Он говорит нечетко. И он где-то там, где-то там, где-то не с нами. И я, конечно, не, не сторонник, как вы знаете, теории заговора и всего остального. Но то, что мы видим на видеокадрах, мягко говоря, пугает. Потому что ну, это очень, очень опасно, когда... Человек в неадеквате, если человек болен, является руководителем государства. Вы же понимаете, что то, что сделал Толик Шарий и выкрал анализ неизвестного человека, вот этот, ссылка на это видео, посмотрите, если вы его не видели, очень интересно. Это как в Одессе Анатолий Шарий сделал то, что когда-то проделали в Европе, в парламенте, журналисты зашли в общественный, ну не в общественный, а в туалет и там взяли анализы мочи. Все смеялись над Шаримом и кричали, что он украл какашки президента. Ему нахер какашки не нужны были. Он сделал забор мочи и обнаружил там этадон. То есть, я так понимаю, что это реабилитационный препарат для того чтобы человек мог сойти э, с тропы. вообще это ужасно. вообще это, это, это настолько омерзительно, что я даже не хочу напоминать, как он говорил у Гордона, что ему стыдно будет за его поступки самому. Стыдно всем нам, тем людям, которые за него голосовали. Мне очень стыдно за то, что я за него голосовал. У меня, я понимаю, другого выбора не было. Это был шанс. Этот шанс мы просрали. Он просрал, не мы. Мы сделали все правильно, но он просрал. И теперь э, надежда, то, что очнется все-таки народ и поставит его на место. Потому что то, что творится сейчас в офисе президента, то, что они делают, это уже какое-то действительно ОПГ. Я теперь могу объяснить, почему он не обращает внимание на шаревсов. Я могу объяснить, почему его не интересуют эти люди. Я теперь понимаю, почему его интересуют другие вещи. Потому что ему в ухо, вот так же, как вот на этом видео вы видите сейчас, Потому что вот, как и на этом видео, которое вы видите сейчас, Кирилл Танашенко ему на ухо шепчет, кто хороший, кто не очень. Вот еще кусок своего речи. Так. Ну, ну, ну, сам ну, перед, в целом, а, по всей стране да. мы будуем, э, действительно, в разы, в некоторых областях, а в десятки раз больше дорог, чем это было в любом году. А Продолжение последних 30 лет независимости Украины. В любом году, в любом области в разы или в десятки действительно разы. Мы тем мы тем пишаем, результатом, хотя требовал потерпеть ещё ценой закиньшего, ещё стосуются киравограчены особые его. Это жесть какая-то. Посмотрите, как он оглядывается, смотрит по сторонам и что-то ищет. Кого он там ищет? Кого? Что он высматривает? Что эти за движения такие? То есть жесть. Просто жесть. А неудачная шутка, которая, ты хочешь занять мое место. А что это за, за, за комментарии, что я здесь в детстве ездил, так, таких дорог не знаю. Такое впечатление, что он не понял, где он вообще находится, потому что он несколько раз повторил Кропивницкий, Кропивницкий, Кропивницкий. Такое впечатление, что он очень-очень-очень сильно устал, что у него... Э, у него ну, упадок сил, и он даже говорит с трудом, и запинается, когда он говорит. То есть, что-то такое для меня непонятно. Я эту пресс-конференцию и не смотрел. То есть, я ее пропустил, потому что всю эту ерунду, показуху, которую делает Офис Президента, она, если честно, ну... Мне интересно. А вы знаете, что меня еще поразило в этом видео? Он говорит: а там собаки лают. Я, я, я опять очутился на, на, на, на хуторе. И где собаки гавкают, лают и так далее. То есть я понимаю, что это нормально. Я понимаю, что да, они есть везде, но это так символично. Ну, молодец, Владимир, ты меня порадовал. Классно. Они, они вторят тебе и помогают говорить. Это фигерично. Хдарспешил. Он просит: задавайте мне вопросы. Мне так будет легче. И вот Ему задают вопрос. Сравнивает его с Порошенко, он говорит, ну если вы сравните, ну окей, хорошо, пусть будет так. Привет, Порох. А да. это высказывание его о том, что в каком-то городе мы презентовали дорогу, которая не была с 85 года. Что? Что он говорит? Как они могли презентовать дорогу, которая не было с 85 -го года? Я так понимаю, что все, съехал с глузду, я говорят, съехал. Прощай, Володя. Прощай. Не знаю. Так с Пучатского. Э, как, как скажете. Следующий вопрос. Вы Я, Я думаю, в каком-то э, месте мы презентовали готовую дорогу, якої не было с 1985 года. И было очень схожее вопрос. Мы презентували дорогу, яка я не помню даже, сколько она коштує, На ней грабували страну, начиная с самого начала, с 90-х, а ее не строили с 1985 И с приводу этой дороги, мне. Запитали в принципе, примерно такая вещь. То есть тобто, мы стояли на этой дороге, думали, вопрос будет именно про дорогу, але мы стояли, и поруч с нами стоял кто-то из депутатов слуги народа, и был с, с таким журнальчиком, как у вас, З-команда. Да. И вопрос было, в принципе, про все. А вам не кажется, что вы занимаетесь предвыборчей кампанией? В принципе, больше про дорогу меня ничего не спросили. А вопрос, по, как вы выбирали голову администрации, его мимика бесценна, ребят. Ну, бесценна, вот посмотрите. Вы видите, как он кривляется, как он выставляет губы и, и потом видно Конституции. Вот так вот, знаете, выкусите. Ну что, приплыли. Это лучшее, что можно было ожидать от нашего президента. И если это правда то я так понимаю ну это, это жесть ну хотя и вот и в Болгарии было такое в Канаде помните был ну он же сам ушел когда, когда э, мэра канадского помните с кокаином скандал был большой ну он сам ушел в отстав признался признался камингаун да да я признался все я болен мне надо лиситься. окей но эти же не такие, эти же будут сосать до конца, эти же не признаются, ну и тем более, если его окружение э, Ирмак э, и Кирилл Тимошенко, Мендель и все остальные в курсе и они этим живут и э, э, этим питаются, то как они выпустят такую золотую рыбку, птичку из рук? А никак, просто никак. Будете строить конкурсы на такие такая практика накошевала на За принципом голову? Обыкновенной регистрации? Конституцию Украины. Да. Добре, давайте уже, передам, пожалуйста. Такое комментировать мне не хочется. Мне очень неприятно, противно, я думаю, и вам неприятно. Оставляйте свои комментарии внизу. Спасибо вам, что вы подписываетесь на меня и смотрите мои ролики. Мне это помогает продвигать их дальше. YouTube любит, когда вы их смотрите и комментируете. Можете ставить дизлайки, если вам не нравится то, что я делаю, или ставить лайки, если нравится. А на сегодня пока все. Всем всего хорошего. Peace.